Здравствуйте, товарищи! Простите, я немножко сорвал голос. Вчера был в Ярославле, всю ночь ехал к вам, сюда, во Владимир. И проезжая через Россию нашу прекрасную, древнюю ярославскую, Владимирскую землю, я видел, как не горят огни в пустых домах, стоящих в этих заснеженных полях. Как эти заснеженные пустые поля, которые еще не так давно были полны работой, были полны людьми все эти села, деревни и так далее как они сейчас мертвыми стоят, ожидают наверное пока придут богатеи которые сегодня присягают путинскому правлению и купят всю эту нашу землю землю, которую народ завоевал с таким тяжелым трудом в революцию, которую народ защитил и отстоял великую отечественную войну который после войны народ, потеряв огромное количество мужчин, поднимал, развивал и обрабатывал. Сегодня им плевать на эту землю, им плевать на наш народ, им плевать на все, кроме собственной машины, кроме собственного интереса и кроме того, чтобы просто класть себе в карман все, что можно туда положить. Они живут как боги на земле, как не жили русские аристократы и дворяне до революции. Они имеют по десяткам дворцов. Их деньги не поддаются исчислению. И они говорят, что они заботятся о стране и о народе. Народ, они считают, просто мусором под своими ногами, из которого можно лепить что-то, что они могут съесть на свой олигархический и бюрократический завтрак или ужин. Хватит кормить этих людей. Хватит превращать страну в приложение к благополучию их, их любовниц, их любовников и членов их семей. Это позорная власть, которая позорно относится к нашему народу и к нашей стране. Эти люди заключили тайные соглашения, обеспечивающие им право быть там наверху. Якобы они противостоят Западу. Не верьте этого. Они часть Запада. Они оккупационная часть Запада. Они поставлены смотрящими за разрушенную, Территорию бывшего Советского Союза Им позволено быть сверхбогатыми Смотрите, судиться, когда между ними происходят конфликты Они идут не в наши суды Они бегут в Лондон судиться, как Абрамович с Березовским судились Все свои бизнес-конфликты они там решают Для них это Африка Они делают вид, что любят нашу страну Это не так Любят они себя Дети их живут за границей Имущество они вкладывают туда они деньги отбирают у народа, оставляя вам просто минимум, чтобы мы все не умерли от голода. И переводят туда, за границу. Там находятся все деньги нашей страны. Посмотрите, какие продукты мы вынуждены есть. Конечно, где-то талантливые люди поднимаются... Какое-то хозяйство сами организуют, как это совхоз имени Ленина Павел Николаевич Грудинин и его товарищи, которые вместе с ним работали. Но какие препятствия они должны преодолевать? Грудинин говорит о рейдерских захватах, которые он отбил. И кто на него наезжал? Он называет фамилией, именно это и вызвало к нему ненависть. Губернатор Московской области, крупные силовики из компании Трех китов. Он не боится, он смотрит в глаза этой власти. Он смотрит в глаза стране И он говорит фамилии тех людей, кто грабит и разоряет наш народ. Поэтому такая ненависть к нему. Он отказался играть по их правилам. Я отказался играть по их правилам. Приходят моменты, когда невозможно больше продолжать это все. Когда ты понимаешь, что на самом деле, или жить на коленях, заглядывая в глаза этим обнаглевшим, полубогам, как они себя мыслят, или быть человеком. Мы все люди. И 18 марта для нас человеческий принципиальный выбор. Это не важно сегодня, какие у нас взгляды. Левые взгляды или патриотические взгляды, демократические взгляды, там или допустим вы монархисты. Сегодня каждый, кто любит страну, каждый, кто любит Россию, должен закрыть глаза на идеологические противоречия между нами. Широкая народная коалиция, Буквально подобное народному ополчению Минина и Пожарского, спасавшего тогда Россию от продажных бояр, служившись тогдашнему польскому королю Владиславу, в России повторяется все одно и то же. Поднялась и защитила страну. Народ единственная сила, которая спасает страну. Те люди, которые хотят честно работать во власти, таких тоже немало. Те люди, которые хотят честно заниматься бизнесом, которые защищают нас от терроризма, которые защищают нас от криминала, от преступности, они видят и они ждут народ, который скажет свое слово. Поэтому 18 марта это не просто выборы электоральные, это весы, на которых именно ваша позиция, ваше участие в этих выборах, ваше голосование за народного кандидата Павла Груденина Качнет эти весы, может качнуть эти весы в нашей стране В пользу будущего для нас и наших детей Надо вернуть нашу страну народу Надо вернуть нашу страну народу Надо вернуть Россию народу Это наш главный лозунг Поэтому только Грудинин Поэтому только кандидат от левых и народно-патриотических сил Мы, товарищи, победим Эта борьба начинается Народ проснулся. Они всегда, господа, полагают, что народ это такое серое быдло, которое где-то там внизу что-то такое копошится. Так они думали до 2017 -го года, так они думают и сейчас. Власть и деньги всегда ослепляют людей. Она всегда ворет их в иллюзию, что они сильны, а остальные слабы. Но народ в 2017 году показал им, кто силен, а кто слаб. До этого говорить не надо. Это имело большую кровь. Но не народ организовал это все. Народ ответил на произвол и беспредел той царской власти и временного правительства. И сегодня, если не прекратится произвол и беспредел, если не прекратится давление и оскорбление народного кандидата, то историческое... Процесс, исторический процесс, он необратим. Он зависит не от воли людей, не от Максима Шевченко, не от Владимира Путина, не от Павла Грудинина. Это объективный процесс. И Россия будет свободной. Россия будет принадлежать народу. Эти года оккупации, эти года колонизации закончатся. Благодаря вам, товарищи, вашему выбору и вашей принципиальной гражданской позиции 18 марта мы победим. И мы знаем фамилию нашего кандидата. Это Павел Грудинин. Мы победим, товарищи. Спасибо. Спасибо большое за выступление.